Снимайте документы. Лейтенант, да? Снимайте. Вот, вытаскивают из танка сгоревшего российского танкиста. Вот так это происходит. Здесь была разгромлена колонна российской техники. Стоят сгоревшие танки БТРы, это все что осталось от экипажа ужас кошмарное зрелище просто ужасно какой-то азиат бурят что ему здесь было нужно зачем он приехал в нашу страну убивать людей вопрос для чего для чего он здесь приехал и погиб нет ответа и вот дальше эта колонна уходит здесь много очень погибло российских военных российских военных преступников правильно сказать